Сегодня мы поговорим на тему «Стойте твердо во Христе». Эта проповедь взята из того, что Дух Святой послал мне. Я отношусь к ней как к призыву о пробуждении, обращенному лично ко мне. Я понимаю, что многие слушатели могут не нуждаться в таком пробуждении, в каком нуждаюсь я. И все же призывы Духа Святого коснулись меня так глубоко, что у меня возникло желание всегда держать у себя на рабочем столе эти записи, чтобы обращаться к Ним снова и снова в последующие дни, сколько их будет. Видите ли, есть одна вещь, которую я страшусь больше всего на свете. Это мысль о том, что я могу отойти от Христа. Я содрогаюсь при мысли о том, что я могу стать ленивым, духовно равнодушным, пойманным в сети безмолитвенности и много дней подряд не прибегать к Слову Божьему для Его познания. За те последние четыре года, что я путешествовал по миру, я был свидетелем духовного цунами отхода христиан в сторону греха. Волны этого цунами поглотили целые деноминации, превратив их духовное бодрствование в руины равнодушия. И это происходит по всему миру, когда сильные когда-то церкви и деноминации отходят от благочестивых путей их отцов-основателей. Библия четко предупреждает о том, что даже искренне верующие вполне могут отойти от Христа.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 В Библии есть примеры когда-то сильных церквей, которые в итоге отошли от Господа. В Откровении мы читаем о Ефесской церкви, которая огорчила Христа, оставив свою первую любовь. Также и Ладакийская церковь отошла, став теплой, а Сардийская впала в духовную смерть. Павел предупреждает верующих в Галате о том, что они оставили победу Христа Христова и повернулись обратно к делам плоти. Павел говорит «Итак, смотрите». «Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дрожа временем, потому что дни лукавы». Павел также призывает «Наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасения, нежели когда мы уверовали». Он добавляет, что некоторые верующие стали противиться Христу, некоторые уже совратились вслед сатаны. Каждый из этих стихов обращен не к неверующим, но к исполненным Духа Святого христианам. Их суть вполне ясна. Пробудитесь ото сна. Упражняйте ваш дар. И все же позвольте мне здесь отметить, что самое большее, что меня тревожит, это даже не то отпадение, которое я вижу в церкви или в служениях. Нет, главное, чем я забочен, это мое собственное хождение со Христом. Я вынужден спрашивать себя, как я избегну последствий, если буду пренебрегать и Иисусом и охладевать к Нему. Павел говорит, что мы должны всегда видеть перед собой пример Израиля, который отошел от Бога и впал в болото неродения. Народ сел есть и пить, и встал играть. Посему, кто думает, что он стоит, берегитесь, чтобы не упасть. Поймите правильно, Павел говорит здесь не от падения от Христа, он говорит от отпадения от прилежности. Петр также предостерегает «берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Вот почему Павел говорит «но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вся жизнь Павла была полной заботы о том, чтобы приносить плод. И он говорит здесь как тот, кто страшится самой мысли об отпадении от своего утверждения. Как и Павел, я также убежден в моем спасении. Но мне нужно принять эти предостережения от Господа и от великих мужей Божьих. Закон природы служит иллюстрацией закона духа. Мы научаемся, когда берем уроки с законов природы. Все растения, животные, созданные Богом, и их жизненные циклы и взаимоподдержка отражают его универсальные законы природы. Павел пишет, ибо что можно знать о Боге, явно для них. Через рассматривание творений видимо. И действительно, Иисус говорит нам здесь смотреть на цветы, на птиц, на волов, на овец, на муравьев и семена, потому что во всем этом мы можем найти для себя уроки. Вот несколько духовных истин, иллюстрацию, которую я нашел в природе. Небрежение приводит к деградации. Я понял это, когда читал об одной разновидности рыб, обнаруженной в пещере Мамонта в Кентуке. Этот маленький моллюск с абсолютно бледной головой и двумя черными точками вместо глаз. Однако, когда биологи рассекли эти черные точки, они обнаружили, что эти глаза были фальшивыми, неспособными видеть. С виду эти точки казались настоящими глазами. Поверхность их была точно такая же, как у настоящих глаз. Но вот внутри, за этими глазами, все было разрушено. Оптический нерв сморщился и превратился в бесполезную нить. Другими словами, эти рыбки имеют глаза, но они не могут видеть. Что же случилось? Моллюски этого вида когда-то были разноцветными и имели нормальные видящие глаза, но они предпочли тьму, холод и подземелье вместо света. Когда они так прятались от света, яркая раскраска у этих моллюсков постепенно превратилась в бледно-белую. Им больше не нужны были глаза, потому что природа приспособила их к выбранным ими самим условиям существования. Они полностью утратили свою зрительную функцию благодаря тому, что они постоянно пренебрегали светом. Здесь яркий урок для нашего духовного хождения. То, что вы не используете, вы потеряете. Вывод. Вы должны постоянно упражнять свои духовные способности, если хотите иметь духовную жизнь. Вы не можете просто ходить в церковь по воскресеньям и ожидать, что будете получать от воскресного служения достаточно сил для того, чтобы прожить предстоящую неделю. Вы должны иметь свое личное, ежедневное общение с Богом. Далее. Небрежение может быть вызвано усталостью от тягот христианской жизни. На данный момент многие дорогие души просто ужасно устали. Они изнурены своим физическим и духовным борением, устали от множества забот, сердечной боли и переживаний. И они отказываются не от Иисуса, а от продолжения этой борьбы. Они устали от постоянного стресса, устали от борьбы и уже не хотят продолжать свое хождение в таком напряженном темпе. Единственное, чего они хотят – просто убежать. Один пастор недавно написал мне следующее – за все годы моего служения я никогда еще не видел такого количества проблем, разочарований, проблем отношений с родственниками и финансовых тупиков, какие навалились на наших верующих за последние несколько лет. Однако, чем больше я молился и искал Бога по поводу этих проблем в нашей церкви, тем больше они нарастали. В конце концов, у меня даже были мысли просто оставить служение. Я никогда не оставлю Христа, но то, с чем я сталкиваюсь сейчас в нашей церкви ежедневно, очень трудно преодолевать. Давид, автор стольких псалмов, также испытывал усталость от своей борьбы. Он был настолько уставшим душою, настолько отягощен и измотан трудностями, что хотел только одного — убежать вместо покоя и безопасности. Он писал, «Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня, страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня, и я сказал». Кто дал бы мне крылья, как у голуби, Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Я думаю, что в данный момент тело Христова находится посреди настоящего шторма. Ад открылся, и сатана пустил реку вслед побеждающей церкви, чтобы поглотить ее. Многие верующие начали отступление, желая только одного — выйти полностью из борьбы — они решили для себя, с меня довольны. Я Иисуса не оставлю, но я буду искать для себя более легкого пути. Хочу поделиться с каждым верующим истиной. Силу и славу Христову мы находим главным образом в буре испытаний. Иисус являет себе, когда кажется, что лодка идет ко дну. Как Он появился посреди учеников во время бури, точно так же Он появляется и посреди нашей бури, идя к нам по волнам. Он подходит к нам, когда мы находимся в раскаленной печи, как он пришел к тем еврейским юношам. И он пребывает с нами, когда нас бросает в левиное логово, как он пребывал с Даниилом. Воистину, его сила дается нам в основном во времена нашей слабости и бессилия. Павел свидетельствует. Господь сказал мне, довольна для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи подобно Давиду многие из нас жаждут избавления от проблем, когда мы переживаем времена страха и усталости. Мы хотим скрыться в какое-нибудь тихое место, далеко-далеко от людей, от наших проблем, борений и тягот, туда, где тишина и покой. Поэтому некоторые уходят в себя или в телевизор, живя в постоянном разочаровании и готовые отказаться продолжать надеяться на то, что Бог проведет их через эти испытания. И все же именно в эти тяжкие периоды борьбы мы открываем для себя Следующий закон природы – небрежение уничтожает всякий духовный рост. Если вы будете небрежно относиться к цветам или к животным, не давая им воды и пищи, они начнут умирать. Проедьтесь по любой пригородной местности, и вы увидите красивые хожаные дворы, зеленую траву, разноцвете цветов, растений. Особенно по выходным вы сможете увидеть в дворах домов их владельцев, как они поливают, подстригают кустарники, обрезают деревья, удобряют землю. Но вот вам попадается какой-то странный дом, который никак не вписывается в весь этот красивый ландшафт. Все здесь как в дикой природе. Дом весь зарос высокой травой, желтизной увядания. Высокие бурья растут везде, задушив собой жизнь. Все это напоминает смерть. И весь ландшафт буквально кричит «небрежность».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 и придет, как прохожая, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Вспоминая еще один пример из моего собственного сада. Однажды дерево, которое посадил в тени, начало быстро вянуть. Я решил пересадить его на солнце и принялся поливать его каждый день водой, смешанной со столовой ложкой удобрения «Чудесный рост». Как только я забывал поливать его, листья на нем начали вянуть. Но стоило мне снова полить его раствором удобрения, «Чудесный рост», как листья снова стали набирать свою упругость. Дорогой святой, твоя Библия – это твоя чистая пища для души. Если ты будешь пренебрегать ею, твоя душа начнет увидать. Но если ты будешь регулярно ухаживать за твоей душой, давая ей эту чудо-пищу, ты станешь полон сил и жизни. Позвольте мне еще раз разъяснить, для кого предназначено это послание от Духа Святого. Оно адресовано не грешникам, но побеждающим верующим, то есть вам и мне. Поймите меня правильно, это послание не о законничестве, а о личной ответственности. Павел писал Тимофею именно об этом, увещевая своего юного последователя «Да коли не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Не не роди о а пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Павел говорит здесь, конечно же, о чтении Божьего Слова. И он говорит Тимофею, «Уделяй этому внимание». «Размышляй о нем. предайся всецело изучению его». Природа показывает нам разрушительные последствия оставления духовной брани и отхода от Христа, что является следствием недостатка веры. Еще один урок, который нам дает природа, открывает нам, что бывает, когда мы меняем напряженную борьбу на более легкий путь и уходим от нашей брани – Недавно я читал исследование одного биолога о крабах, существах, живущих в суровой опасной среде между острых камней и скал. Почти ежедневно краб выносит и бьет о скалы волнами, и на них нападают со всех сторон более глубоководные существа. Они постоянно вынуждены как-то защищаться – и со временем у них развился мощный панцирь и сильные инстинкты выживания. Удивительно то, что некоторые крабы все же прекращают вести эту борьбу за выживание. В поисках безопасного пристанища они поселяются в оставленных раковинах других морских существ. Эти крабы называются крабами-отшельниками. Выбрав для себя безопасность, они покидают поле сражения и находят убежище в уже готовых заброшенных домах, оставленных другими. Однако безопасные жилища крабов-отшельников оказываются для них в итоге очень дорогостоящими и гибельными. Из-за отсутствия у них борьбы за выживание, самые важные части их тела деградируют. Даже их внутренние органы слабнут из-за недостаточного их употребления. Со временем краб-отшельник теряет свою способность двигаться, а также жизненно важные части тела, необходимые для осуществления этой функции. Эти части тела просто отпадают, оставляя краба в безопасности, но делая его при этом бесполезным, не способным ни на что, кроме того, чтобы только существовать. В то же время крабы, которые продолжили борьбу за выживание, растут и процветают. Их пять пар ног становятся мясистыми и сильными благодаря натиску мощных волн. К тому же они учатся удирать от хищников, ловко прячась под скалы. Этот закон природы также является иллюстрацией закона духа, поскольку мы верующие, нас постоянно поднимают и бьют оскалы волны трудностей. За нами охотятся злобные хищники в виде начальства и властей тьмы века сего. Но по мере того, как мы продолжаем бороться, мы становимся сильнее, и мы начинаем распознавать уже уловки дьявола, когда он применяет их против нас. Мы открываем для себя наше истинное убежище, расселенное скалы, учась доверять Иисусу. Только там мы в настоящей безопасности посреди бури нашей жизни. Христианин, который стремится к покою и безопасности любой ценой, и просто повисает на одном спасении, платит за это дорогую духовную цену. Итак, как же нам тогда не допустить отхода от Христа и небрежения о толиком спасении, как писал Павел? Павел говорит нам, как это сделать. Мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. У Бога нет никакого интереса в том, чтобы мы научились поглощать Его Слово. Чтение большего количества глав в день или попытки как можно быстрее прочесть всю Библию, возможно, приносит нам чувство удовлетворения. Однако намного важнее для нас, чтобы мы слышали духовными ушами, когда читаем и размышляем над этим, чтобы прочитанное было услышано нашим сердцем. Твердость стоять в Божьем Слове не было для Павла чем-то малозначительным. Он с любовью предостерегает. «Мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть».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 Проведите у себя духовную ревизию. Вы знаете уже достаточно о том, как нужно ходить с Иисусом, чтобы уже понять, что Он любит вас, что Он не отвернулся от вас, что вы искуплены Им. Однако спросите себя, как обстоит дело с вашим обращением со Христом? Дорожите ли вы им со всем старанием? Полагаетесь ли вы на Него в ваши трудные времена? Как написано в послании к евреям, «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь» Твердо сохраним до конца. Замечаете ли вы признаки отхода от Христа в вашем христианском хождении? Возможно, вы признаетесь сами себе. Я вижу в моей жизни некоторый отход от Христа, некоторую тенденцию к духовной спячке. Я знаю, что молюсь все меньше и меньше, мое хождение с Господом не такое, каким оно должно быть. Когда я попросил Духа Святого показать мне, как мне беречься от небрежения, он направил мои мысли на то, как Петр отошел от Господа и потом был восстановлен. Этот человек отрекся от креста, причем даже с клятвой, сказав своим обвинителям «я не знаю его». Что же произошло? Что довело Петра до такого состояния? Это была гордость. Результат самоправедного хвостовства. Этот ученик сказал себе и другим «я никогда не охладею в моей любви к Иисусу». «Я достиг такой веры?» когда меня уже нет нужды предостерегать. Другие могут отречься. Но я жизнь отдам за моего Господа». Тем не менее, Петр оказался первым из учеников, кто ставил поле сражения. Он оставил свое призвание и вернулся к своему прежнему занятию, сказав другим, «Я иду ловить рыбу». На самом деле он сказал, «У меня это не получается. Я просто не могу жить так дальше». К этому моменту Петр уже покаялся в своем отречении от Иисуса. Он был уже восстановлен в Христовой любви, когда Христос явился ученикам в горнице и дохнул на них всех, и они приняли Духа Святого. Петр был прощен, исцелен, от своего отпадения исполнен Духа Святого, и все же внутри у него все еще оставалась ветхая природа. Теперь же, когда Иисус ожидал возвращения учеников на берег, в жизни Петра оставалась неразрешенная одна проблема. Того, что Петр был восстановлен, уверен в своем спасении, было недостаточно». Было недостаточно того, что он молился и постился, как это делал бы любой благочестивый верующий на его месте. Нет, та проблема в жизни Петра, которую Иисус хотел разрешить, заключалась в небрежении иного рода. Позвольте мне объяснить. Когда они сидели у костра на берегу, вкушая пищу и мирно беседуя друг с другом, Иисус трижды спросил Петра, «Любишь ли ты меня больше других?» И каждый раз Петр отвечал, «Да, Господи, ты же знаешь, что люблю». И Христос отвечал ему, «Паси овец моих». Заметьте, что Иисус здесь не напомнил ему, что он должен бодрствовать и молиться или прилежно изучать Божье Слово. Христос исходил из того, что все это Петр уже хорошо усвоил. Нет, повеление, которое он дал на этот раз Петру, было «Паси овец моих». Я думаю, что в этой простой фразе Иисус давал Петру совет о том, как беречь себя – Отнебрежение. По сути, он говорил ему: Я хочу, чтобы ты забыл о твоем отречении. Забыл, что ты когда-то отходил от меня. Сейчас ты уже вернулся ко мне, и я простил и восстановил тебя. Поэтому пора уже перестать думать о своих сомнениях, неудачах и проблемах. И этого можно достичь, только отказавшись от небрежения моим народом и начав служить Его нужным. Как Отец послал меня, так я посылаю Тебя. Часто наши глаза похожи на глаза тех моллюсков редких видов, о которых я говорил. Они только кажутся зрячими, но на самом деле ничего не видят. А перед нашими глазами всегда есть такие нужды, которые Иисус хочет, чтобы мы удовлетворили. Нам только нужны духовные глаза, чтобы увидеть их. Если вы пребываете постоянно в молитве и чтении Божьего Слова, ваша душа будет благоденствовать». Но сейчас также наступило время просить Духа Святого открыть нам глаза на нужды, лежащие прямо у порога нашего дома. Он непременно приведет вас к возможности служить, покажет вам нужду, рядом с которой вы часто проходили, но никогда до этого не видели по-настоящему ее. Если вы посвятите себя такому водительству, вы никогда не отойдете от Господа. Вот где настоящая безопасность, защитная стена, в словах. Спаси овец моих. Аминь.